Религия не сможет тебя изменить. Точно так же и знание Библии тоже тебя не изменит. Кто тебя сможет изменить? Так это Иисус Христос, Сын Бога Живого, с Которым ты должен встречаться лично, Которого ты должен знать лично, с Которым ты должен иметь связь. Над чем ты должен трудиться на этой земле, так это лишь только над тем, чтобы строить свои личные отношения с Господом Богом, чтобы встречаться с Ним реально. Не слушай тех людей, которые говорят, что с Богом невозможно встретиться на этой земле. Так говорят люди, которые не знают Бога, которые никогда не потрудились, чтобы взыскать Его лица. Иисус говорит, что кто любит Меня, тот заповеди Мои соблюдет, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю Его и явлюсь Ему Сам. Иисус Христос, явится Тебе, мой милый друг, если Ты возлюбишь Его всем сердцем, и если Ты по-настоящему будешь трудиться в этом направлении, чтобы встретиться с Ним, когда Ты захочешь найти Его ты обязательно найдешь его. А пока ты не веришь в то, что ты сможешь его найти, пока ты веришь тем людям, которые говорят тебе, что это невозможно, ты не сможешь с ним встретиться. Тебе нужно поверить, что он реальный, что Иисус Христос воскрес, что он живой и что он может к тебе прийти, если ты возлюбишь его всем твоим сердцем, если ты взыщешь его. Всем, чем ты только можешь, все твою силу, все твое время посвятишь тому, чтобы найти Его, ты обязательно найдешь Его. Как его нашли все те, кто возлюбили Господа Бога, все те, которые на этой земле знают Его и следуют за Ним реально. Не упусти свою возможность на этой земле встретиться с Иисусом Христом, познать Его лично. Потому что если ты придешь, пред Господом, когда ты умрешь, и ты не найдешь его до этого времени, то он скажет, я никогда не знал тебя, отойди от меня, делающий беззаконие. Ты прекратишь делать беззаконие только тогда, когда ты повстречаешься с Иисусом Христом лично на этой земле, а пока ты не знаешь его, ты будешь творить все те беззакония, которые творят все беззаконники на этой земле. Защи лица Господа. Не трать свою жизнь впустую, да благословит вас Господь наш Иисус.